Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите вас поздравить с колядками, с праздником Бога, Каляды. Чуть-чуть расскажу о, собственно говоря, немножко о проблемах, которые нас окружают. И тема наша сегодня звучит так. План Далиса и что он собой представляет и результаты этого плана. Вот вопрос здесь написан. Поднимите руку, кто считает, что мы подошли к черте. А кто готов действовать вообще? Вот что-то делать конкретно. Вы знаете, созидать значит идею притворять в мир. А созидание за собой влечет творение. Это овеществление в материальном мире того, что вы напридумывали. То, что мы сегодня имеем, состояние окружающего мира, отношения между людьми, это было запланировано несколько раз, вы все прекрасно знаете, да, протоколы и прочие документы, которые вылились где-то в конце 40-х годов прошлого столетия в план Далиса, который говорил, что непокорных людей России среди этих людей мы найдем своих соратников, которые будут осуществлять план внутри нас. Так вот, средством телекоммуникации, как мы все прекрасно понимаем, отводилась основная роль. Потому что он, средства, то есть средства массовой информации влияют на психотип нашего сознания. Это тоже очевидно. Сегодняшний мир, который практически весь уже сейчас основан на передаче информации через гаджеты различного свойства, и особенно детей привязали к этому практически процентов это тоже очевидно. Представьте себе, что, например, есть закон о табак курении, да? ну, все слышали. И люди стали меньше курить, тоже очевидно. Стали больше спортом заниматься. Но ведь эфир, который переполнен волнами и в основном свече, представляете себе, да, что такое над, над каждой точкой, вот где мы сидим, как минимум 12 спутников светит. СВЧ, базовые станции, линии электропередач, смартфоны около вас, около нас и так далее, и так далее. И это все создает настолько напряженный фон вокруг нас, эфир, он уже трещит. А это приводит к тому, что особенно дети страдают, и у них теряются вообще логические связи. Это тоже факт. Так вот. Кто же соратники? Я говорю о том, что уже занимаясь больше 20 лет защитой от электромагнитных полей. И нам Бог дал создать защиту определенного плана. 2005 год. Министр реймон министр связи, выступая в Госдуме, говорит. А кто сказал, что связь вредна? В смысле СВЧ. И Госдумы все молчат. Все молчат. Несмотря на то, что они принимают законы, а закон 1999 года и санитарные нормы говорят, что каждый элемент, тем более свечи, должен нормироваться и должен обязательно проходить гигиеническую оценку. И все молчат. Только все, наверное, помнят, что в это время выделяется 20 миллиардов долларов на развитие связи. Апрель, 11 апреля 2019 года. Проходит конференция в высшей школе экономики под эгидой Всемирного банка. На этой конференции выступает ведущий, собственно говоря, один из руководителей высшей школы экономики. И на этой конференции присутствует министр образования Васильева, директор Сириуса, Госдума и в основном директора и руководители институтов психологического направления. Что мы знаем сегодня вот, о связи э, цифровых технологий повседневной жизни детей? Соответственно, действительно, вот, казалось бы, у нас уже с 5 часов проходят подростки э, перед экраном в среднем. Целый ряд западных исследований и китайских исследований показывают сейчас, что разрыв уже состоит не столько э, в доступности цифровых технологий, сколько в компетентности их использовать. Для нас самый важный. Последний вопрос, вопрос э, если говорить о вопросах для дискуссии, это то, а что надо исследовать, а э, важна ли вообще тема благополучия детей. Если вы спросите, меня, нужно ли благополучие, даже в том понимании, которое дают ее АЭС, конечно, нужно. Конечно, нужно. Если вы откроете в этой книге раздел «Сон и здоровье», третья строчка этого раздела «Сон и здоровье» говорит о том, что Данные, эмпирические данные показывают, что и сон, и здоровье ребенка, сидящего, проводящего ранное время большое количество, значительно ухудшается. Наши тинейджеры сидят, если говорить с их товарищами из Соединенных Штатов Америки, 56% всего времени. В среднем это 6-7 часов ежедневно проводит время, ОСР очень деликатно и Шляхер в выступлении в своей Москве говорил, и то же самое есть здесь в отчете, о том, что вот если бы они сидели ежедневно не более двух часов, а в воскресенье не более четырех, то, может быть, все было бы не так. Когда я говорю о Шляхе, он мне честно сказал, что ни одного исследования ни у психологов, ни у физиологов ни у кого нет заказа потому что они занимались совершенно другими делами. И вот сейчас я вижу, и Петра Владимировича, и Петра Сергеевна Почвалась, я очень рада, что наконец-то, наконец-то, mm -hmm. не было ни одного движения, прошу прощения, в райсоорсетском образовании, которое бы не зижилось, не основывалось на данных фундаментальных, подчеркиваю, науки. Потому что сейчас, обращаясь к нашим современным исследователям, я прошу очень простую вещь. На время забыть то, что они занимаются фундаментальными исследованием, обобщить то, что есть, и дать нам, методические рекомендации, причем дать их как можно быстрее. Так вот, для нас цифровая среда ⁇ это ничто, как инструментарий. В том же самом отчете, в который еще раз благодарю коллег за этот отчет, четко стоит цифра, что российские, российская молодежь 73% информации черпает из социальных сетей. Другие носители информации ей не интересны. Разговаривая с большой академией, я получила какой ответ о том, что вы сможете давать в пилотных... Наших проектах результаты ну, через полгода, потому что им есть что обобщать, равно как и коллеги обязательно здесь, имеющие класы, алюминия, есть что обобщать. Поэтому здесь у нас особых страхов нет. Деньги есть, отвечает на ваш вопрос. Деньги есть. Когда мы слышим сейчас про цифру, нам часто говорят, что сампины, санитарные нормы надо менять. Если это в планах. В том же самом отчете, который есть у нас у каждого перед нами на столах, да? Там нет самого главного, о чем и Шлефер, и другие коллеги из говорят. Исследований, глубинных исследований в области психологии и не проводилось. Единственное, что проводили ирландцы в прошлом году, они ставили вопрос, как это влияет на сердечно-сосудистую систему пребывания у экрана количество времени. Вот Меня интересует сейчас: у вот нас предложений очень много, но мы только что говорили о том, что средний российский подросток проводит. Уйкрано шесть часов. А в этом самом отчете, который есть, вы даете информацию нашим коллег из разных стран о влиянии на физическое здоровье, на психологическое здоровье. Mm -hmm. То есть, ну, еще раз повторяю шляхер, еще раз подтвердила последний раз, что у них такие исследования также в странах странных пояса. А у нас такие важные, да, такие исследования есть, потому что этим занимался и со психологией и занимался институт которые странировали, это все были. Эти базовые исследования, новые исследования физиологии, они шли в нашей стране с конца 20-х годов прошлого века. Поэтому наши физиологи на сегодняшний день переблагали все. Это все. Вот сейчас вы видели тех представителей, которые проводят план далиса. Потому как вот товарищ, который сидел рядом с Васильевой, тихонечко задает вопрос, что мы будем делать с санитарными правилами. И вот весь разговор шел о том, что только психологические моменты освещали, что как бы нам так сделать, чтобы дети не страдали, дети не страдали те, у которых нет возможности купить дорогой смартфон, глядя на тех детей, у которых он есть. Представляете себе, о чем речь идет? Они ни слова не говорят о том, что уже... С 60-х годов все были исследования проведены в 70-м году действовали правила которые запрещали свч пользоваться излучателями которыми являются смартфоны ныне С 70-х годов для населения был всего один микроватт это такая величина потока энергии сегодня 100 микроватт у нас в америке 1000 вот 4 часа в день вы себе представляете, что это такое? Вот, наверное, у всех есть дети, внуки и так далее. Оторвать от смартфона практически невозможно. Плюс к этому а, насаждение западной культуры. Я вот тут был на днях у внуков на концерте отчетном. Они плясали брейк. С ума сойти можно было. Потому что вот это баханье по башке постоянно. Я говорю, ну это что такое? Я говорю, вы неграми никогда не станете, они все равно лучше двигаются. А русскую свою культуру забыли, потому что она несет те элементы танца, которые стимулируют духовную часть, знаете, вот эти ковырялочки, которые есть. И все движения, они целесообразны были. Но это вот к слову сказать. И, соответственно, вот они говорят о том, что надо 4 часа в день. Ну, просто детей убивают. В Конгрессе США и рассматривается БИЛЬ-637 о том, что связь вредна, наконец-то. А до этого в некоторых штатах было запрещено вообще задавать вопросы по поводу связи. Законодательно. Представляете себе, то есть нельзя вопрос задать? К слову сказать, например, что запрещено в Германии сейчас, да? Говорить, задавать вопросы о Холокосте. Тоже факт. Девушку 90-летнюю посадили в тюрьму. За вопрос только. Это как называется? Мы теперь не можем вопросы по истории задавать, не можем задавать вопросы о том, что вообще нас окружает, и не можем задавать вопросы тем, кто этим занимается. Сотовая связь приводит к бесплодию. В Совете Федерации вот уже три года проводятся слушание и принят доклад всех специалистов, который говорит о том, что приводит пользование мобильной связи и вообще всеми телекоммуникациями к крайнему старению организма, к бесплодию. У мальчишек сейчас, которые рождены были вот в начале 2000-х, в шесть раз репродуктивные способности снизились. Девочки еще были в 90-х годах, информация от Минздрава проходила, что 60% не, дети не могут родить детей. Тем не менее, в Швейцарии проходит конференция, на которой доктор Шайнер озвучивает как раз все вот эти проблемы. И, в принципе, вот независимые исследователи проводя исследования даже по заказу телекоммуникационных компаний. Вот он приводит здесь профессора Карла, которому заплатили 35 миллионов евро, он провел исследования, опубликовал мне, причем их привезли года 4 назад, скопировали, причем по секрету передали. И он там делает вывод, что не тепловые эффекты, нетепловые, то есть информация влияет на возникновение онкологии сожгли дом и ему разрушили всю жизнь. Потому что он это опубликовал на деньги как раз компаний, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. Замечу, что по информации как раз доктора Шайнера, вот тот картель, который руководит всеми телекоммуникационными а, компаниями, устройствами, базами, находится в Вашингтоне. Это вот такой картель компании, которые все стоит задавал вопрос вот недавно говорю а вообще кто управляет вот всей связью кто-то знает кто где точка управления находится никто не скажет <сíck> <сíck> нет но говорят поближе тут вот через Ламанш. и подчеркну еще что главный санитарный врач Онищенко в 2012 году выпускает методические указания по использованию гаджетов. Ну, я так объединяю смартфоны, телефоны, там всеми компьютерами, телевизорами. И говорит, там есть такая табличка, вы можете по ссылочке посмотреть, что еще в 70-м году такой ученый Минин сделал табличку, где каждая частота наносит вред. Он расписал, на что влияет. И в итоге стажированные дети, 10 лет, которые пользуются гаджетами, клеома головного мозга. Прекрасно вы знаете, да, опубликовал президент на конференции, сказал, что минус 260, по-моему, назвучил, озвучил, да? Хотя по другим источникам на конец года ты, минус 380. И в основном, в основном, это средняя полоса России. Вы посмотрите, Ивановская, Костромская, вот эти области, Всевладимирская. Вокруг Москвы все вымирает, которые, в принципе, вот э, наша задача нашего коллектива, мы поставили такую задачу восстановление русской деревни и русского уклада. Еще по отчету 1987 года Академия наук сделала отчет, что русского уклада в городах нет, то есть мы не по-русски живем. Это тоже факт. Что делать? Вопрос. Поднимите руку, кто знает, что делать. Ура! Лукас, давай, скажи. Прежде всего нужно людей а, переселить на природу, но это нужно делать на государственном уровне. Второе. На государственном уровне нужно ограничить частоту всех излучений, всех устройств, хоть до какого-то минимума. А когда уже люди все будут жить а, в поселениях а, экологических, то не будет а, спучкования волн на волны, не будет а, wi fi Соседы на твой Wi-Fi давите и тебя э, ослаблять. И так хотя бы вред э, колоссальным образом. Так время колоссальным образом ослабится. И здесь э, без поддержки государства трудно что-то сделать, но нужно начинать. Продвигать инициативу, и может Путин или даже следующий э, президент э, услышит. ну сейчас время светлое, так что время побеждать нам светлым. Будем двигаться вперед и не сдаваться. У нас все обязательно получится. Молодец. Правильно <свят> говоришь. Ура! Ура! Так вот, правильно. Время рассвета еще, конечно, не наступил полностью, но уже поток света все мы ощущаем, что идет, душу чистит. Но это и приводит э, вот в следующей части. Я расскажу, как влияет свет на организм. Ну, чуть-чуть затрону наше исследование, которое мы делали по вот этой проблеме. Благодарю. У тебя правильно говоришь. Но я хочу добавить. Опыт 30 летней создания общины вообще в вот, жизни в аскезе, по большому счету, говорит о том, что практически все общины распались. А причиной является ну, несовершенство души и материальная зависимость. Это, к сожалению, мы констатируем эти факты. И вот сегодня я прихожу к выводу о том, что в первую очередь надо создавать дружеские общины. Вот дружба – это первое условие, когда мы что-то начинаем создавать, безкорыстное. И не должно быть корысти в каком-то деле. Тогда это будет правильно. Кстати, американцы опубликовали 72-летнее исследование о счастье человека и его состоянии. И сделали вывод. Не деньги, не положение в обществе, не карьера, а только дружеские, теплые отношения между собой продляют жизнь. Вот, чего нам не хватает. Понятно, что нам за тысячи лет порвали все родовые связи, детей отделили от родителей. И последнее вот это самое темное время, которое мы уже, слава богам, пережили. Но вот этот свет, который наступает, мы-то мы еще в себе имеем несовершенство серость и она будет нас колошматит и очень серьезно. Поэтому к этому надо быть готовыми. Вы знаете что такое кон да? по кону вот мы свою общину назвали еще 25 лет назад по кону. Кон это правило развития сотворенные богами. Или какого отцы нам наставление дали. Ну это так по мирскому. И эти правила мы еще где-то лет 15 назад описали в книге, которую пока еще не выпустили. Но вот эти 15 лет продолжаем экспериментировать и на себе, и на окружающих, так скажем. И все работает. Потому что стремление... Человека к духовному совершенствованию, а это сейчас самое первое и самое главное, оно несет в себе и здоровье телесное, потому как наш мир основан на материалистическом взгляде и на человека, и вообще на все правильно, да, понятно, что медицина не работает, что вообще ничего не работает, и социальные отношения тоже, все извините, никакие. Поэтому, чтобы понять, что и как у нас работает в организме, есть а, духовная анатомия, так называемая, визуальная диагностика. Кто а, знаком с книгой Светланы Олеговны Мухина «Созидание»? Это еще 30 лет назад был центр гармонии, где как раз тысячи людей прошли через вот этот подход, где причиной является духовное несовершенство человека, которое по энергетическим каналам уже влияет на физическое наше состояние. То есть физика ⁇ это тот индикатор, который говорит о нашем несовершенстве духовном. И по этому индикатору мы можем определить тот, ту духовную ипостась, которая лежит в нашем характере, которая влияет на наше здоровье физическое. И вот мы, вот эти 25 лет, последних я лично на себе это все испытал, все работает. Ну, не на 100%, конечно, с погрешностями, потому как мы не можем точно определить, хорошо это или плохо. Вот, например, как пример. Вчера вечером защемил себе пальцы. Держался за дверь, а мой приятель ее закрыл. Вот, вот. кто знает, вот пальчики, что обозначают. А вот это эго, да, вот этот пальчик. Это воля. Это у нас родовой... Это половой, это сердечный. Итак, рука — это какая у нас? Дающая. Левая — берущая. Правильно? И вот эти энергетические потоки, которые связывают нас с Богом-породителем, со Вселенной, с Сваргой Небесной, и внутри нас, они являются проводником тех мыслей, которые возникают у нас в Душе в первую очередь. То есть мы сначала чувствуем что-то, Потом осознаем и потом принимаем решения. Так вот, наш характер является тем, той субстанцией, которая определяет наше здоровье. И работая над характером, это и есть духовная работа. Нужно убирать свойства и нарабатывать качество. Это и есть духовная работа, которая определяется уже нашим отношением к миру, к детям, к родителям, к природе, минеральной, животной, растительной и так далее, и так далее. И все это в конах описано. И они являются методикой работы над собой. И по этим конам, по кону мы, в принципе, должны жить. Вот опыт наш, жития по конам, Стремление, не говорю, что полностью, потому что невозможно в мире жить и выполнять все, что там написано богами, данные. Но то, что человек, развивающийся, приходит к интуиции, а это называется получение информации оттуда, да? Вот еще в Баунском университете был такой семинар хома никто не слышал. Отличный семинар был. В 2015-м закрыли, и умер его организатор Волченко Владимир Никитич, профессор. Там собиралась вот, ну вот как мы здесь собрались, публика вся. Были священники, были профессора, были всех, всех и философы, и лингвисты, все. И обсуждали каждый какую-то проблему. Но обсуждение шло, это дискуссионный клуб был. Я там пару раз выступал, показывал лингвистам, питерским корону. Кто знает, что такое корону, на всякий случай? Кто-то видел корону? Правильно. Ну, она опубликована, хотя есть и письменно. Вот на основе этой короны, в принципе, мы и технологию свою создали, которая проверяется, опять-таки, получается интуитивно, проверяется научными методами, работает, не работает. В данном случае я говорю как раз о том, Одном из многих изделий, которые, вот вы здесь видели, это нейтроник. Это пассивная тонкоплюночная антенна, которая прекращает воздействие внешних источников СВЧ и не СВЧ в двух вариациях. И не создает резонансов. Кто-то слышал из вас вот лекции Оратникова, генерала? Вот в ютубе он есть, посмотрите. Это был один из руководителей охраны президента Ельцина в 93 году. И Савин, генерал. Есть книга «Псивойные», запишите, почитайте. Очень хорошая книга, которая рассказывает о тех разработках, которые шли в США и в СССР по поводу психологической работы. Как раз возможности человека, что он может. Ну Рамочки возьмите. Одна «Титан». Минуточку. Одна титановая. Вот пользование титановой — это сверхчувствительный элемент. А вот эту э, я назвал лилечкой. Вот задавая вопрос, она начинает отвечать. Я говорю, как ко мне зал относится? Скажи мне, пожалуйста, хорошо? А негатив есть в зале? Да, работает. Вот этот аппарат создает патогенную зону. Это излучатель, аналогичный смартфон. Только он показывает уровень излучения. И вот вы сейчас на патогенность проверьте его, только задавайте правильный вопрос. То есть патогенность, да, у вас расходится рамка, а нет, то сходится рамка. Вот, пожалуйста. Вот у вас я кладу сюда, и вы над этим прибором проверяете его, как он... На патогенность. Патогенность – это что такое? Кто знает, что такое патогенность? Это вредное влияние на организм. Патогенная. Она бывает биологического свойства, бывает и эфирного. Так. Рамка показывает что? Указывает на рамку, указывает на прибор. А, понятно. Ну вот смотрите, я не, буду смотреть на, я не буду смотреть на этот самый, вот на этот генератор. Я просто спрошу. Патогенное влияние на эфир. Этот прибор да? показывает «да». Я на него не смотрю, я просто задаю вопрос. Я могу вот так ответить на любой вопрос, в принципе. Но подчеркиваю, это костыли. Наша задача учиться интуитивно сердцем определять и смотреть на потоки. Вот к этому надо стремиться. Это как первый шаг к тому, чтобы вы определили, хорошо или плохо. Еда для вас, отношения, состояние здоровья, вот эта штука, все показывает. Они в разных исполнениях есть. Есть сверхчувствительный. Вот был в Германии на меднее. там тоненько-тоненько. Она наш, представьте, амплитуда вот такая вот была. Вот когда вы сетку Хартмана смотрите или так далее, и так далее. И вот смотрите, это как раз вот последний наш довольно мощный мощное устройство нейтроник 5GRS который можно в принципе ставить даже на базовые станции, он их погасит. Хотя есть у нас и большие антенны. Мы сделали еще и на территорию большую антенну, которая гасит все патогенные, техногенные влияния на территорию. Не побоюсь сказать, самое эффективное средство в мире. Пока вот у меня коллекция в 60 штук разных, китайских, немецких, американских, наших. Вот это самое эффективное. И никто пока за 20 лет не опроверг. Этого все. я на сегодня закончил. Благодарю вас за внимание, друзья. И самое главное пожелание мне, всем вам, это стремление к познанию. Вот чтобы оно у вас никогда не прекращалось познавать новое и строить свою жизнь гармонично и в дружбе. Благодарю вас и всего вам доброго.